Детскую! Селезневый лобазник. Чека забрал. Товарищи грабят награбленное Да нет, он самогон варил. Кошмар. Беженцы Вот отражил от дела, постановил уплотнить вас. О, Господи. Господь тут ни при чем, гражданка Заковнина. Положение с в городе катастрофическое. Вот. Нет, позвольте Я практикую на дому. И, между прочим, я удалил зуб вас самому. Ценят, доктор. Сколько человек вам вселяем? Одного. И при том интеллигентная особа. Вот так. Хм. Значит, из пяти имеющихся комнат две все-таки придется освободить. Питочка. Ну, позвольте. А иначе саботаж. Интеллигентная особа. Коммунисточка какая-нибудь стриженная. Все задымит махоркой. Не спорю, Аня, плохо. Даже Ах. очень плохо. Но ходят упорные слухи. Недели через две товарищи покинут город. Mm? Да, это бог. Куда ты? Куда? Но что за это время наслушается Лёля? Да. Ведь оргии будут. Да. Ну иди. иди. Да, пианино тоже надо вынести вон. Непременно. <звук> <звук> <звук> Явилась. Лёля, не смей, я сама. Бонжур, мадемуазель. Бонжур, мадам. Лёля в детскую. Лёля, это вы по ордеру. Да, я Маргарита Кутюрье. Так-так. <музык> в связи с приближением фронта и обострением обстановки, ну вот что я тебе говорю. Тише. А, француженка. Лёля локти в городе вводится Плей, мадам. О, oh, oh. Мы хотим предложить вам столоваться у нас, чтобы не портить ваш желудок в этих ужасных обжорках. Мильфа, merci. Мы с мужем обожаем опер. Мы специально ездили в Петербург слушать несравненную партию. О, шарман. Я считаю, мадам, что настоящие певцы бывают во Франции, в Италии и... В России. Ви-ви, доктор, я закончила Петербургскую консерваторию. Обнимаем <сёк> еще, а Марку. Скоро комендантский час, Вид, Леоли. Это машина сахарзаводчика Воскресенского. Вы знаете, кто на ней сейчас ездит? Нет. Кто? Орлов. Ну, самый главный, в Чека а? Его все страшно боятся. Но я очень хотела бы на него посмотреть, а вы? Очень. Какая фантазия мадмозги. Орлов утверждает, покушался из личной мести. Думаешь, здесь дурачки сидят? А, сам товарищ Орлов. Такой. А его императорского величества Рейб-гвардии Ротмистр. Слышишь ты, хам? Офицера визжите, как карманник. Саша, скажите, чтобы ему дали валерьянки. Есть, товарищ Орлов. Товарищ Семенухин, по-моему, надо прекратить допрос. Пока рот, мистер не придет в себя. Да, Марго, а ваш муж тоже артист? О, Монтье, Но. он коммерсант. Oh. Прекрасный, благородный человек. Ну, увы, не игра на поэзии. Сэтан реалист. лёля локти. Зимы застрял в Одессе. А я Сетуреба. Ну ну ну, ну ну ну ну Объявится ваш. Леон, он? фронт к нам движется. <звы> <звы> Гад. Не трожь! А нет у вашей власти больше! С наступающим праздником, сэр! Кому не упоминаем! Как проехать к пристани? Живу салю, месье. О, вы иностранец? Уй, я француз, месье, но говорю по-русски. Пишите в Париж, месье. Сегодня мы в дребезге раскатали краснопузу и сколочь и скоро будем в Москве. О, похово, браво, месье. Браво. Мерси. Как проехать к пристани? А, прямо и вниз. Мерси. Поздравьте ваш, генерал. Город взяла дивизия Чернецова. Генерал Чернецов – это восходящая звезда. Этуаль. Да, я понимаю. Решителен и жесток. Вот именно жесток, и это необходимо. ваш <сосит> адрес, он передаст Леону. Пётр, едет. <сосит> Что я говорил? <сосит> а? <Доктор. сосит> Месье, месье Кустрий. Уи. Мой муж. Месье. Соковнин. Бонжур. О, très bien, très bien. Прошу, прошу. Лекси, мадам, Лекси. прошу. А, да. а, боже мой. Сэбо. <свят> нет, нет, доктор. В и целый корпус зуав. Это совсем черные люди. ленуар. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> вот они не боятся большевиков. Да, могу, я встретила Деси Мишель. Мишель, Уи. Да, да, доктор. Скоро будет порядок. А, Погнал, доктор. Я буду заниматься коммерцией. Моя могу будет петь грандо-пега. А, грандо Oh, Polka! Mademoiselle, s'il vous plaît. Merci. <rire> oh. <rire> ходит во двор у дровяного сарая. Во дворе есть стена. Там сажение полторы. Лестница валяется. За сараем. Твор на ночь собирается. Ключи достала. Молодец, Бала. перевоплощение. Да. Правда, я вас даже не узнал. Семь лет эмиграции. Два года промотался в Париже. Завтра пойдете к Семенухину. Как? Да, он тоже здесь, в городе. Галерная 4. цветочный магазин. Угу. Передадите ему. О, это. Галерная 4. Что а. я должна ему передать? Знаете, на сегодня хватит. Хватит. Где я буду спать? Тут. Угу. Спокойной ночи. А вы где спите? Здесь. Вот ваша пижама. Чертовщина какая-то. Неужели нельзя было какую-нибудь кушетку? Ну вы подумайте. Возвращается муж после длительной разлуки и укладывается поддельную постель. Это не по-французски. с formidable. Да. Можете не волноваться, у нас с вами два одеяла. Да нет, поймите, я сплю очень беспокойно. Выйдите, я лягу. Все, ленькая история. Боннуй, Марго. Ваше появление здесь безумие. Риск одно из условий нашей работы. Ревком отношение у вас поступило жестоко. Только не надо обсуждать решение Ревкома. Конечно, я для вас барышня, убежавшая из буржуазной семьи в поисках романтики. Нас с тех пор очень много изменилось. Я тоже имею право голоса. Да, и голос у вас красивый. Знаете, мне кажется, я заслуживаю более серьезного отношения. Я отношусь к вам серьезнее, чем вы предполагаете. Да, известный риск, конечно, в этом есть, но... Олегах, ком Ого, Маго, в два на бульваре. Капитан Маслов Командир карательного отряда А этот руководил казнями Сам расстреливал Ясно в городе появились дроздовцы. Ударный полк. Сорок платформ пригнали для погрузки артиллерии. Начали поступать без нацистерны. Все это гонит на крутые. Ну, а это на роскошную жизнь господина Кутерия. Пусть не скупится, еще добудем. Адье, товарищ Семенухин. Адье, Адье. Ну, вот как там? Супруги. Медовый месяц. Честь имею. Си. Кейтю. Он Ами. О, Мсье. О, мой юный друг. Я очень рад, месье Кутюрье. Кутюрье. А -а -а. Он птижена. А -а Моя жена. Мадам. Марго. Счастливое знакомство. О, месье Василевский, месье. А вы знаете, мы должны в честь нашей встречи пить бутылку шампанского. Что, месье служба? Нет, нет, я не хочу, чтобы нас покидали. О, о, о месье Василевский, а я буду вернвал. Мако за душу, а месье Василевский убью, два. Пам! Вот он, Санте, месье Василевский. пум пум пум Ну, почему вы такой мрачный? Месье Василевский. О, мадам. Ну, скажите. Александр. Сашенька. О. Как все превратно в этом мире. Вот сейчас вы цветы и вино, а потом ночь. Тьма. Копыта лошадей обмотаны тряпками. Балками, балками. Боюсь этих балок, месье. Балка это большое бревно, а? Балка это овраг. Вот в верстах в тридцати в ястребиной балке засели большевики. А мы ночью с тыла через Хованскую балку и ночной бой. виски, крики, храп лошадей, а мы шашками хрясь. А хо хо Тихо, тихо. А я ведь родом из этих мест. В Кованском церквушка есть, Твиф на великомученика. Лежать мне у этой церквушки. наступление послезавтра в три ночи. Удар будет нанесен через Хованскую балку. Леон считает, что выйдут где-то под хутором Михайловским. Операцию, возможно, возглавит сам Чернецов. Леон обещал уточнить, появились связи со штабными офицерами. Сведения о том, что капитан Корни Части генерала Че отошли на новые рубежи, понеся небольшие потери. Генерала Че, все речь генерала Чернецова? Странно, странно, странно, странно, странно. После победных реляций столько кисло исключение. А -а -а. Мерси, месье, Леон. Бонжур. Мадам. Мерси. Мерси бьен. Бонжур готов. Читали? В месье. Один мой друг из штаба рассказал, дивизия генерал Чернецов разбита. <связывая> Сам генерал попал в плен. О мерда. Пардон, мадам. <связывая> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот тебе бабушка и Юрьев день. <связывая> Ну, а чтобы бронепоезд к утру в был? Я не могу. Ну, а, подождите, вы, вы просто... Я, начислик, я дивизион с какого пути вы... грузится? Простите. Это что, Старелись. тоже в Синельниково? В порядочке. О, Господи. За... Здравствуйте. Накрывай да, платформу! Туда, туда, да. ваше благоводие, на седьмой путь. Значит, Слышь. тоже в Синельниково. Синельникова, в Синельниково. Да. Да. Ага. Иди, я, иди, я, иди, иди! давай махни эту. Документы. Дабы... Поукралы. Ой. Орлов. Орлов. Точно. Орлов. Какой орлов? Самый главный чека. Точно это он. Он, он, он меня допрашивал. Подождите, я Кирлов, я ж Микола, он не чудил. <свят> Ах ты гад, бородатый! Не дам, пусть ты доли мои, доли мои рожи людей пусти. О! Награбили? Ограбили! Негодяй! Ах <сос> ты су! Назад! ты! же не блюдо сбирал? Вообще ну, да. а а, в А, Пойдемте. Пойдемте! Ах ты! Ах то Ах ты! Ах Ах ты! Ах Кажется, он, господин полковник. Я просто уверен, что это он? Да, уж тут никакого сомнения. Безусловно. Увести. Нос, имею честь. Меня ждет командующий. Поздравляю вас, господин полковник. Благодарю вас. Но У этого руки мужика. Такие не подделаешь. Руки Орлова я запомнил. Он делал вот так. Нет, это не он. Я просто уверен, что не он. Ты что ж, перед Ротенбахом комедию ломал? Редакция, Редакция, Соболевский. Я подтверждаю срочно в набор материал о поимке Орлова. Покупайте! Экстренный выпуск! Поимка главорячики Орлова! Экстренный выпуск! Поимка главаря Чикист Орлова! Покупайте! Экстренный выпуск! Поимка главаря Чикив Орлова! Экстренный выпуск! Покупайте! Покупайте! Кого, господа? Орлов утверждает, что он крестьянин Дельчук из Юзовки. А присутствующие опознали в нем председателя Пушкин. Наглая ложь трусливого палача возмутила публику, еще бы. Орлова хотели тут же, на вокзале, растерзать, еле патруль остановил. Да-да, неизвестно. Никаких документов при нем не найдено. Ну, говорят, при нем большие деньги. <связь> Золото, бриллианты. Мальчик, вот да ко Что вы говорите? Вы слышали? Говорят, при нем большие деньги, золото, бриллианты и даже фамильные драгоценности царской семьи. Мальчик. Осенка. Осенка. Добрый день. Добрый день! всех, день! Главный преступник! Покупайте! Покупайте! Пойман Орлов! Пойман главный пх сенсация разберутся и под зад коленкой ну а если не станут разбираться ну что ж предгубчика орлов будет уничтожен доблестной контрразведкой мити можешь работать спокойно да Всем простая вещь. Его хлопнут, меня нет. Как просто. Я был на вокзале, когда взяли Емельчука. Классовая борьба жестокая вещь. Неужели ты не понимаешь, что вместо меня обречен на смерть, пытки человек, который даже не будет знать, за что его замучили? Достоевщина, меня интересует только дело. Семенухину это опасная философия. Емельчук именно тот, ради которого мы работаем. Философствуешь ты. У него деньги крупные. Или врут? Он божился, что общественный. Я верю, что это правда. Не знаю, не знаю. Может, спикульнул. Стал быть, неявный, тот скрытый враг. Ты, чекист. Сентиментальность тебе не к лицу. Чека. А ведь это чрезвычайная комиссия. Чрезвычайная семенухи. И то, что наша комиссия чрезвычайная, мы не имеем права забывать. Костя, мы должны спасти Эмильчука. Как? Побег. Из контрразведки. Ну, вспомни, сколько раз с риском мы устраивали побеги, товарищам и все удавалось. Товарищам, Дмитрий, у меня ни людей, ни денег, хватит об этом. Не забывай, мы не должны раскисать. Мы не принадлежим. Себе. Это я помню. Помню. Потому и пришел к тебе. А его там пытают колачивают признание знаешь мне легче пойти сейчас в контрразведку и назваться чем ладно пойду подожди Я знаю, кто из нас сдурел. Ты решил, что я сейчас же побегу в контрразведку, да? Убери пушку. Вот. Видишь, до чего дошли? С твоими рихлюндиями. Тут же медь бросайте эти свои интеллигентские вредни. Ты сейчас полка стоишь. И каждый из нас за тебя шкуру готов от. Стягивают к Синельникову, по-моему, два бронепоезда перегнали. Я уточню сообщу через Белу. Пойду я. Сиди. Какой из тебя сейчас француз? Я тебе букетик нарежу. Что с вами? Прогресс. Вы, кажется, заметили, что я существую. Семейная сцена? Вы читали это? Читал. Конечно, что для вас, какой-то там, Емельчук. Вам не кажется, что ваше безразличие безнравственно? Никого и ничего не замечать. А, признак силы. Хватит. Сейчас в, в кафе на бульваре. Танька обещал свести в одно местечко. Пойдешь? Финансы поют романс. Да. Да, слыхал? Этот орлов, которого мы вчера взяли на вокзале, до сих пор не признался. Чего? разведки специалист, все выложит. ну пошли. Простите, месье. Позвольте представить, Леон Кудюхье, коммерсант. Я слышал, вы есть поимщик, Чеки Ну, как вам сказать, месье, Да. Позвольте мне выпить доблестным с ним О, месье, мы счастье в знакомству. Хорошо, спасибо. Месье, я недавно вернулся из Одессы и узнал, что моя бедная старая мать расстреляна в Чика. О, вот что? Олов. Я ненавижу его, ненавижу. Пардон. Ничего. Расскажите мне об этом палаче. А -а -а, видите, месье, я... Собс... О, наш друг по гвардии. Служит в контрразведке, минуточку. заболяски голубчик, вручай. Мы с Мишкой подцепили французского бормота. Какой-то спекулянт за Его на Машу в ЧК списали. Услыхал об Орлове, горит жажды мести. Будь другом, выручи. Наврим ему об Орлове, что хочешь, а уж мы его по выпотрошим. потрошим. Интересуется Орловым? Ага. Ага. Прошу, поручик Соболевский. Он шанты. Леон Кутюхье, коммерсант. Гарсон! Месье, по нижегородскому обычаю мы с вами должны перекочевать куда нибудь другое место. Например, в ресторан Алим. А, бьен, бьен, бьен. Excuse-moi. Bonjour, Леон, bonjour, месье. Моя жена. Bonjour. Uh -huh. Но сегодня нашей компании жена не нужна. О, краса! Bonjour. Je я oh, могу. Если до восьми не вернусь к Семенухину, ясно? Э, Л По-моему, наркнулся на корни, воскрывается под фамилией Соболевский. Возможно, он тоже меня узнал. Мы едем в Олимп. merci Три года Сорбона, Оля прекрасный сон в юности. Увлекался революционными идеями. А -а -а. Запрещенные книжки почему? Липерте. А -а -а. а -а -а. а -а Фратерните. Вы давно из Парижа? <связывая> О, месье, я уехал из Франции год тому назад. Они сказали, пошла прочь. Они мне сказали, что ваша матушка расстреляна в ЧК. Я понимаю вас. Как я счастлив, что это палач Орлов находится у вас контрразведка. Откуда вы знаете, что я служу в контрразведке? Ваши друзья рассказывали Болтуны Что? Болтуны Ну, знаете, О, merci, merci Merci Настанет год России черный год, когда царей корона упадет. Лейбгвардии поручик написал. Но на пророчили? Я не знаю русский поэт. Жаль. Мирабо. помирабон. О, пьен, пьен. Не помните? Все я не знаю поэзия, знаю коммерс. Коммерс. Ну ладно, я пойду. О, месье Соболевский. Пойду. Господа. Ночью, товарищи, работу брать. Выпьем за, за союзников. Ручек Соболевский, черт знает что. Напился, мерзавец. А, не надо, не ходи, он страшный, к такому попадешься, он все истерзает, я знаю. Машину к ресторану Олимп, быстро. И мало ли. нервы устал на эту усталость героев да скоро конец потом займемся россией матушка Спунтовавшаяся сволочь. Право на жизнь имеют 2-3 миллиона, не больше остальные рабы. Ученые найдут место в мозгу, где гнездится протест. Дало это место. И никаких революций. Баста. Леон, поедем ко мне? Куда? В контору. Я тебе такое покажу. Бездну. Последнее падение. А что из бездна? Фенфас. Пропасть ли он? Яма бездомная. Впрочем, ты Достоевского не читал. Орлова тебе предоставлю. Отомстишь. Поедем, я уже машину вызвал. Вам надо отдыхать, вы не здоров. Струсил. Аларм. Господа, до свидания. Рава. Нет, плачу я, плачу я. Счет пришлете ко мне завтра, прошу месье. Ну? Блудите дальше, сиятельная. Когда-то я был маленьким и любил ходить с мамой в церковь. Прошлый Верил. Орварм сели, он. А мы разве не едем? Хочешь бездная? Ну, прошу. благородие я ж ничего не знаю противочекиста проклятого то хватит придуриваться тай шарлов не а то закачу Арфоломеевскую ночь не знаю пожалеешь что родился миссия соболевский а может, это не есть Орлов? Может, э -э ошибка? Орлов. Орлов. Иди сюда. Смотри. Борода. Глазище. такой кем угодно прикинется. Клама вот рвал Пари, Мсье Арлов, парфетман Нет, Микола, я, Омельчук. В Париже жил, а теперь комедианствует, лапотника изображает. Вселянский я, шабороду пустых, тародуватый, хиба что моя война? Ой, господи! Мы что, будем уезжать? Нет, орёт товарищ, когда мы с ним по душам беседуем, вот мы голосину его и... Чего ты меня на свет народила, на такие муки? Мсти. Ваше благородие, ваше благородие. Орловья. Не может больше. Так. Что же ты нам? Только времени голову морочил. Хорошо. Явки, пароли, адреса. Смотрите, прошу. Начать трудно. Поможем. Действуйте. Товарищ Орлов. В машину быстро. с пиками, мадам, мадам а? Мадам Нет, нет, нет, пора ужинать. Сыту? Лёля, накрывай. Куда это, ли Леон запропастился? Загулял, наверное, лизом. О, вот-вот, и мы кутнем. У меня бутылочка припрятана. А вы, голубушка, ну обрадуйте, старика. Ну, ля, ля. ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Мадам Моргу! Ань, Валерьянки. Нет, нет, не благодарю вас. Не надо. Это нервы. Я пойду прогуляюсь. Удар у вас, Мсье. Папиросу. Папиросу? Как это вы умудрились его раскусить? Деталька одна проскользнула. Пожалуйста, пожалуйста. Вы знаете, а я уже даже сомневаться стал. Но, думаю вас. ну что ж поговорим ведь придется все равно же мы из вас высосим все по капельке так уж лучше по-доброму вы же не какой-нибудь там братишечка интеллигентный человек нам нужны такие нет, я все-таки прав. Он старый идиот. Нож. Пеняйте на себя. Минухин. Что? Пустите, больно. Факты. Орлов наткнулся на корнева. Того самого корнева? Да-да, того самого. Он скрывается под именем поручика Соболевского. Так. Жуткий тип. Глаза. Билетристика. Факты. Днем, как всегда, встретились в кафе. Орлов был. Я его таким никогда не видела, велел не уходить и сказал, что если до восьми не вернется, чтобы я шла к вам сюда. Неужели он? Вы о чем, Семенухин? Так. К Соковниным вам возвращаться нельзя. здесь. Переоденьтесь. Тут кое-какое барахлишко есть. И никуда не выходите. спрашивали, Ну и слава Богу. Отложили до утра. Приласкал командующий. Орлова у нас отбирают. Приказано передать его в особую комиссию. Подполковнику Тумановичу. Все вы. Что? Схватили какого-то смердюка бештанного, раструбили везде, Орлова поймали. А теперь подполковник Туманович на моем горбу едет в рай. А вам во. Слушайте, поручик, я требую. Ну ничего вы требовать не можете. Ну что вы можете требовать? Ну. Что, приказ о вашем снятии уже подписан? Ты что, обратно захотел? Гроши в меня забрали. Гроши не мои, людей. Не до додому ты. Ваше благородие. Гроши в меня забрали. Не могу додому идти. А ну, проходь. Явился в контрразведку? Вы что, Семенухин, с ума сошли? Его больше не существует для партии. эти так. Какие у вас основания? Вот приходил ко мне с этой газеткой, переживал, собирался пойти в контрразведку, назваться ради спасения этого. Лучше б я его пристрелил. А я его еще упрекал в жестокости. Да игрались. Не мог он так поступить, не мог. Нет, нет. Емельчук на свободе. Орлов в контрразведке. Факты, товарищ Белла. Я же видела его там, в кафе, с офицерами. Нет, он не шел сдаваться. Он работал. Он лучший человек из всех, кого я знала. Влюбились. Люблю. Соберем ком? Поговорим. Партии не нужны, слабодушные товарищ Бело. Но партии не нужны бездушные. Арестованного оставить, станьте за дверью. Проходите. Вы бывший председатель губернской ЧК Орлов. не предлагал садиться я устал так -с. повторяю вы орлов дмитрий алексеевич из Мещан 1879 года рождения Член РСДРП с 1904 года. Ни на какие вопросы я отвечать не буду, и кончим на это. Полагаете, я рассчитываю получить от вас адреса явок, пароли, сведения о работе ЧК? Ваш допрос необходимая формальность. Обвинительного материала для вынесения вам смертного приговора с точки зрения закона более чем достаточно. Итак, Орлов. Дмитрий Алексеевич на допросе показал. Скажите, а какого закона? Разумеется, нашего. Вы же предпочитаете беззаконие. Звезды, выколотые на спинах красноармейцев штыками. Это ваш закон. ЧК тоже не занимается сентиментами. Оставьте вашим газетам эти басни о зверствах большевиков. Вы-то знаете о методах чека? Вам ведь приходилось расстреливать? Нет, не подписывать смертный приговор, а самому вгонять пули в безоружных. Да, приходилось. Только не в безоружных, а во безоружных врагов. Да. Наверное, вы умеете увлекать людей. Массы. Как у вас говорят, Орлов, он же Горбовский, Алексеев, известен как специалист по организации побегов. Профессиональный революционер, крупный подпольщик. Как же вы так влипли? Бывает. Д.А. Орлов. Революция и закон. Ваше сочинение полковник чему все это вы же сказали мой приговор предрешен чего тянуть имя чрезвычайной комиссии должно быть не только грозно но и чисто перед ней должны не только в страхе трепетать но и смотреть на нее как на защитницу прав и закона да вы просто поэт скажите подполковник вы не устали все-таки четвертый часть разговаривает. Я мог бы заставить вас отвечать. Для этого есть средства. Наконец-то. Арестованного в камеру. На волю. Орлов схвачен. Контрразведкой. 15 вечером. Только одно ведь господин подполковник. Схвачен, схвачен. И опять передайте схвачен. Ясное дело, что схвачен. Не сам же явился. Благодарю вас. Записи оставьте. Можете быть свободны. Чистоту. Вы первый крупный теоретики и практик вашего режима, с которым я встретился. Вы меня интересуете как явление, психология которого для меня загадочна. А стоит ли здесь заниматься психологическими опытами, подполковник? Скажите, вы действительно верите в осуществимость выброшенных вами лозунгов? Или это авантюризм? В ваших сомнениях ответ на ваш вопрос. Разрушите накопленные веками. А дальше? Что? Дальше? Пойдете с нами увидеть. Нет уж лучше пулю в лоб. Хотите отдать страну мужикам, народу? А мужичонка-то вас подвел. Вы за него в пекло, а он ни черта не понял. Нет, ничего у вас не получится. Сотни лет ваше сословие мордовало мужика. Сначала батагами, потом шпицрутанами, сейчас шампалами. Рабство и страх не могут исчезнуть сразу. сообщить вам. Обжалованию не подлежит исполнению в 24 часа. Подполковник Туманович слушает. Да, ваше превосходительство. Так точно, ваше превосходительство. На днях в самом начале рейда попала в западню дивизия Чернецова. Полагаю, что в потрясающей осведомленности красных о месте прорыва не последнюю роль сыграл коммерсант Кутюрье. Скажите, Чернецов действительно в плену? Да. Наше командование предложило разменять Чернецова на вас. Считаю своим долгом сообщить, что все, что зависело от меня, чтобы этот размен не состоялся, я сделал. Оставлять жизнь такому врагу, как вы, крупная ошибка наши очень дорожат чернецова и главнокомандующий настоял на этом очевидно вас тоже ценят ваши пошли на размен <музык> Да, Только одного можете подумать, что сдался добровольно. Нет, нет и нет. Провал, ошибка, сечка. Сдали нерву. Но виноват только я. Передайте Бели, что я. Закрой. Командующий заменил повешение расстрелом. Зачем вы это сделали? Я взял хорошую цену за свою жизнь. Чернецов на свободе это несколько лишних месяцев вашей агонии. Еще тысячи порубленных красноармейцев нет. Иначе поступить я не мог. Но ведь вы нарушили эту вашу партийную дисциплину. Поймут, простят. Рапорт подал. Командующий подпишет и на фронт. Пули ищите. Несчастная наша Россия. Бровь. Помните. Вынесет все и широкую ясную грудью дорогу проложить себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Для себя берег. Действует мгновенно. Неужели вы хотите стать мишенью для недоносков из комендантского взвода? Вам трудно не понять, подполковник, хотя это такая простая вещь. принять яд, как забеременевшая гимназистка. Смерть это тоже часть моего дела. Я жил для дела партии и умираю за него. Это же такая простая вещь. Могу я для вас что-нибудь сделать? Есть обстоятельства мучительные для меня. Был разговоры мои товарищи могут подумать, что я, что я сдался добровольно. Я прошу вас приобщить это к моим документам. Все еще надеетесь, что будущее за вами? Да. Я уважаю вас. А теперь идите.